Вот уже чуть меньше двух недель остается до презентации новой iOS 14, и в общем-то в этом видео мы с вами поговорим о ее фишках. Да вы что, вы серьезно думаете, что я буду снимать в таком скучном формате? не не не давайте еще раз Вжу! всем привет и сегодня в этом видео мы поговорим с вами о грядущей iOS 14 а именно об ее нововведение функциях фишках и так далее и тому подобное что стоит ждать от новой iOS 14 который представится совсем скоро на WWDC 2020 года 22 июня если мне не изменяет память если что можете поправить меня в комментариях и вообще пишите что вы ждете от новой iOS 14 будет интересно почитать чьи ожидания оправдаются притворяться в жизнь и так далее устраивайтесь поудобнее, обсудим много чего интересного, будет классно, весело и опять же познавательно интересно. Погнали!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 Об этой функции информация ходила достаточно давно, однако недавно в твиттере появились чертежи, судя по которым демонстрируется техническое функционирование различных элементов интерфейса на рабочем столе в паре с приложениями и их виджетами. Выглядит, честно говоря, как андроид какой-то. Ставь лайк, если считаешь так же, но в любом случае такая штука может быть вполне полезной. Не оставив стороне и кастомизацию стандартных обоев. Судя по слитым сеть скриншотам с ЯК iOS 14 на бортом, мы видим возможность выбора внешнего вида одной и той же. Обоины. Вроде бы все так же, но градиентный оттенок нет-нет, да и отличается. Видимо, разработчикам было действительно лениво придумывать новые Great Incredible Wallpapers для наших iPhone и iPad. Лично я очень жду фишку «картинка в картинке» на смартфонах. Понятия не имею, почему Apple до сих пор не реализовала ее, ведь с технической точки зрения начинка нынешних айфонов, в частности объем оперативной памяти, позволяет это сделать. Это была бы победа. Safari станет лучшей версией самого себя и, быть может, тогда на него стоит стоит перейти. Фишка со встроенным качественным переводчиком была бы весьма кстати. Не знаю, как у вас, но лично я пользуюсь почтовым клиентом Spark вместо стандартной почты и Chrome вместо Safari. Было бы неплохо увидеть возможность выбора сторонних приложений по умолчанию как дефолтных, чтобы система открывала те или иные файлы, письма или ссылки на веб-сайты в нашем случае, в тех почтовых сервисах и браузерах, которыми пользуется владелец устройства, а не там, где хочет этого Apple. Здесь и так все понятно. Apple лучшей компании, если перерисует меню вызова и сделает его человеческим и лаконичным в виде маленькой подобной шторки. Как картинка в картинке, только Split View для работы с двумя приложениями сразу. Не везде удобная и довольно спорная опция, однако, чтобы не метаться между программами туда-сюда, было бы очень кстати. Clips – фишка для тестирования, либо больше, как для просмотра функционала того или иного приложения в App Store, без надобности скачивать его, Но ну, знаете, как в магазине – взял, примерил, не понравилось, не купил. И, соответственно, наоборот. Спорно, как и со Split View, однако от подобной кастомизации экрана блокировки я бы тоже не отказался. Фонарик, например, мне далеко не всегда нужен. А вот навигатор для поездок или что-нибудь такое, вот это самое то, чтобы долго не копаться среди приложений и не тратить свои драгоценные секунды на поиски той или нужной программы. Фактически, такую штуку можно сделать уже сейчас через стандартный Shortcuts от Apple, но это совсем не то. Концовка видео – новая футболка. Ставь лайк, если заметил. Безусловно, один из главных вопросов, который будет интересовать всех нас – это какие же устройства в итоге получат к себе на борт iOS 14. Судя по самой обновленной и якобы максимально достоверной информации, iOS 14 получит абсолютно все без исключения устройства, которые на данный момент поддерживают iOS 13. Однако в то же самое время не исключено, что без поддержки Apple может оставить такие смартфоны, как iPhone SE первого поколения, а также iPhone iPhone 6s. Но, судя по опыту прошлых лет, например, в лице iPhone 5s, это устройство поддерживало несколько крупных апдейтов iOS, начиная с iOS 7 и заканчивая, конечно же, iOS 12-го поколения. В итоге здесь мы сможем сделать точно такой же вывод, что, скорее всего, хоть iOS 14 сможет быть последней версией операционной системы, которая будет доступна для этих двух смартфонов, но, тем не менее, Apple позволит пользователям этих устройств поставить себе действительно классную новую испеченную систему, для того, чтобы оценить все возможности, фишки и так далее и тому подобное. Не забудьте, конечно же, подписаться на канал. Красная кнопочка где-то вот будет вот здесь. Вот, вам не сложно, а мне приятно. Ну и также не забывайте про лайки под этим видео, потому что чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый крутой и качественный ролик. Такие дела.